Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ирина. Я являюсь экспертом в области красоты и здоровья швейцарской компании VivaSan. Я так же, как и вы, сижу дома и хочу оставаться красивой и здоровой. Конечно, мы знаем, что нужно для ухода за кожей. Очистка, питательные вещества, расслабление мышц – все эти средства у нас есть. А лучше, конечно, запланировать несколько походов в салон. Но в салонах закрыты, да и накладно. А хотите иметь свой персональный салон красоты? У меня в руках ультразвуковой массажер, который усиливает действие питательных кремов в несколько раз. Наверняка вы слышали о таких приборах. Чем же отличается массажер, который рекомендует компания Vivasan? Главное, он безопасен, простой и мобильный в использовании. Почему именно ультразвук, спросите вы? Да ведь именно ультразвук усиливает проникновение активных веществ любого косметического и лечебного средства. Массажер сочетает в себе четыре режима. Это четыре разных процедуры в салоне, которые в несколько раз дороже, чем стоимость одного массажера. Итак, первый режим ⁇ это ионная очистка. Глубокая очистка пор лица. Удаляет микроскопические загрязнения кожи, невидимые... Можно применять ежедневно, утром и вечером в течение 3-5 минут. Очень важно, первое, предварительно провести домакияж. И второе, использовать ватный диск, на который мы наносим очищающий гель. Затем мы лицо смываем и дальше дочищаем кожу тоником. Итог. Кожа будет подготовлена к проникновению активных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 и используем массажер. Третий режим – это электромиостимуляция. Омоложение лица без хирургического вмешательства. Пассивная гимнастика для лица. Проработка глубоких мышц лица для получения более упругой и подтянутой кожи. Входит усталый вид, мешки под глазами. При систематическом использовании этого режима уходит даже нависшая века. Этот режим также очень подходит для лечения акне. И четвертый – это тепловой, мой самый любимый режим. Эта процедура проводится в вечернее время суток, после трудового дня, И трудовой день может быть и дома. Этот режим для идеального расслабления мышц лица – то, что нужно, чтобы уменьшить морщинки. Если вы делаете все правильно, и систематически результат заметят все. Когда закончится самоизоляция, массажер можно использовать в поездках. Следующая наша встреча будет посвящена практическому использованию ультразвукового массажера. Буду рада ответить на ваши вопросы. Оставайтесь дома, берегите себя.